Красота и здоровье – продукты питания для красоты и здоровья. Мы сейчас поговорим о некоторых продуктах питания, которые позволяют сохранить красоту и здоровье. Томаты – 1-2 помидора в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на целых 30%. Кроме того, содержащийся в томатах ликопин защищает от преждевременного образования морщин под воздействием солнечных лучей. Морковь поддерживает остроту зрения, пастернак снижает риск остеохондроза, адапинамбур предотвратит сахарный диабет. Ешьте орехи. Экзотический бразильский орех богат кремнием и за счет этого снижает риск заболеть раком на 40%. Однако от рака может и привычный фундук за счет высокого содержания витамина Е. Впрочем, у каждого вида орифов свои полезные свойства. Главное, чтобы у вас не было на них аллергии. Ешьте чеснок и пусть вас не смущает его запах. Это суперпродукт для сердца. В чесноке находится вещество алинин, которое расширяет кровеносные сосуды и облегчает движение крови в том числе в коронарной артерии, питающей само сердце. Не выбрасывайте корки от хлеба, особенно ржаного. В них находится в 8 раз больше антиоксиданта пронелизина, чем во всей остальной буханке. Так что любители черных горбушек имеют все шансы прожить дольше поклонников французских пулочек. Но самое главное изучайте этикетки. Прочитав то, что на них написано, вы можете и передумать покупать тот продукт, чья этикетка кишит буквами Е, красителями и модифицированными крахмалом. Пусть ваша еда будет более здоровой и полезной, а эти продукты питания помогут вам сохранить красоту и здоровье. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.